I'm on fire.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 ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на сладких пожитях, Водом тихим водишь меня. Господь Иисус, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.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 ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться снова. Сердце чистое, сотвори во мне и своей живою водой. Сердце мое помой Сердце чистое Сотвори во мне И своею живою водой Сердце мое помой Реки воды живой Реки воды живой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 The books that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 Сердце мое о мой, Сердце чистое Сотвори во мне И своею живою водой Сердце мое о мой, Реки воды живой Реки воды живой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 Реки воды, реки, воды. Живой, живой. Это это реки воды живой реки воды живой живой это ты свя реки воды живой реки воды реки воды живые, реки воды реки воды живой воды. живой это это Эй теперь мыхать,onder ты! На разных местах. Эй, которая меняется, П ехать обман invers, Лара машина empieza на ре плохой и ничего! А,ichi yatам снова жизнью ты своей заплатил самую За свободу в тебе я поклоняюсь Ей заплати Как да, слышала вся земля. Счастливый народ Праведно с Богом за завете живет В а жизни он Господу песни поет Этим народом являемся мы Высшие узники мрака и тьмы Божьими стали навеки петь. Давайте славить Бога. Давайте славить Бога. Настолько только будем славить так, чтоб слышала вся земля.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 Слово от Бога для жизни возьмет, этот народ не узнает никто через год. Скоро изменится наша земля, станет великая божья семья.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 Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Просто я благодарю Просто я благодарю я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою за голову за закрой Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою Благодарю тебя, Иисус. победу твою За Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю За воскресенье твое Господь есть Бог, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Тот народ, у которого Господь есть Бог. Поставим Господь, и рассеятся враги твои.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 Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.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 Каждый человек Загорелся Загорелся Загорелся Каждый человек Загорелся Принимая дух святой И явились как бы Языки и огня И все они на пол С духом тут дух святым и заговорили на разных языках, так как Дух Святой давал им провещевать. каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая Дух Святой. И каждый человек загорелся. Загорелся, загорелся каждый человек загорелся, принимая дух святой. И наполнил тонкие находились они, каждый человек загорился, загорелся, загорелся, каждый человек загорелся, принимая дух с Каждый человек загорелся, загорился, загорился, каждый человек. Загорелся, принимает у себя